Yeah. yeah. yeah. Здравствуйте, с вами Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money. Наш фонд объединяет людей со всего мира для финансовой взаимопомощи деньгами. Наша цель – как можно больше людей научить зарабатывать деньги в таком количестве, чтобы они могли жить полноценной, интересной жизнью. Наш фонд – это инвестиционный МЛМ проект на сегодняшний день у нас две инвестиции и 8 МЛМ площадок. Только недавно у нас стартовала площадка ⁇ Автопрограмма ⁇ на которую у нас вход составляет 30 тысяч, а вы можете там заработать на этой площадке 2 миллиона четыреста тысяч. Есть такие площадки, как инвестиционные площадки, где можно инвестировать наши, ваши заработанные деньги. Это площадка инвестиционная фрукты. Это бизнес инвестиции в бизнес на земле. Здесь можно инвестировать, начиная с 500 тысяч, миллион и выше. Есть такая инвестиционная игра «Сейфы от World Money». Здесь можно инвестировать с 500 рублей, 2,5 и 5 тысяч. И, конечно, у нас 8 MLM-площадок. Как я уже сказала, что недавно, 14 числа, добавилась у нас автопрограмма Это эта площадка, и плюс у нас еще есть семь площадок, на которых у нас на, шесть, на шести площадках есть уникальная закольцовка, которая позволяет нашим партнерам, работая всего лишь на двух площадках, а получать доход со всех остальных площадок. Эта площадка у нас есть такая площадка World Money. Эта площадка у нас... Вход на нее составляет можно входить, покупать первый стол и тысячу рублей можно покупать и сразу второй стол. На этой площадке разработано 18 стратегий. Вы можете выбрать любую стратегию и работать на этой площадке. За один круг вы делаете, зарабатываете 86 тысяч и у вас автоматом активируется площадка Golden Ring за 20 тысяч. Есть такая площадка PDA. Это площадка а, социальная, где есть только на этой площадке у нас абонентская плата. Я за эту площадку, ребята, сегодня не буду ничего говорить. Эту площадку не надо активировать отдельно. Мы ее активировали, потому что у нас, когда мы стартовали 12... 7 декабря 2019 года, всего лишь с одной площадкой World Money. а через три месяца у нас стартовала площадка ЭТПД, у Поэтому мы работали и на этой площадке командами. А сейчас одному партнеру, если ты приходишь без команды, то не надо ее активировать. Я вас очень прошу, потому что там есть абонентская плата. Вы будете обязаны каждые две недели у вас будет с баланса списываться по 100 рублей. Поэтому не надо ее. а Она у нас идет, закольцовка на нее есть, и на ней вы будете просто получать пассивный доход. Есть такая площадка Бехома. Эта площадка у нас стоит отдельно, на ней нет никакой закольцовки. Можно начинать с 500 рублей и заработать на этой площадке за один круг половиной тысячи. И активировать площадку Golden Ring Mini а можно начинать с удвоителя. Эта площадка, кстати, очень выгодная. На этой площадке, ребята, всего лишь один рабочий стол, а второй стол выплаты. И сегодня я хочу вам рассказать за площадку Clever Mini и Clever. Это площадки тоже очень хорошие, доходные. У меня просто э, несколько дней подряд задают один и тот же вопрос, на который я отвечаю, что да, действительно, у нас есть реферальные вознаграждения у нас в фонде. А, на этих двух площадках вы получаете реферальные вознаграждения а, на, на три уровня в глубину и на... Да, там всего лишь три уровня, и вы получаете реферальное вознаграждение на, по всем трем уровням. А поэтому я сегодня решила вам показать и рассказать, как работают эти площадки. Ну и по поводу закольцовки, закольцовки я вам а что хочу сказать. Площадка Golden Ring Mini. На этой площадке мы можно заходить через удвоитель 2000, но можно входить и через сразу становиться в первый блок за 4000. Эта площадка дает нам пассивный доход по именно по этим клеверам, по площадке Клевер Амини и по площадке Клевер. Вы будете получать пассивный доход на три уровня в глубину. А вот площадка Golden Ring, она дает нам пассивный доход на площадке World Money и на площадке PDA. Поэтому отдельно эти площадки и не надо активировать. Если вы пришли работать и зарабатывать именно на Golden Ring, то можно начинать. Именно, как я сказала, с удвоителя. Что дает нам удвоитель? А удвоитель нам дает первые два партнера. Вы должны в обязательном порядке пригласить этих два партнера, которые дадут вам переход в первый блок. Но чтобы сократить в два раза количество приглашенных партнеров, я советую сразу начинать на 4000, с первого блока. Наш бизнес полностью управляемый, и вы всегда будете наверху, а под вами будут ваши партнеры. У нас выставляется брони, куда вы выставили бронь, туда и станет ваш партнер. И тем более у нас по маркетингу есть реинвест вот именно этого стола, любого нашего стола именно идет в этот стол, не слева направо, как в других, на свободные места, как в других проектах, это наша вот изюминка, а именно идет в этот стол, и поэтому мы закрываем, четырьмя-пятья партнерами закрывается семиместная матрица. Ну, давайте, ребята, разберем. Вы активировали... Первый блок, или же активировали удвоитель и перешли уже в первый блок. Приходит к вам сюда первый партнер. И я всегда советую выставите бронь под второго. Это может быть ваш партнер, это может быть партнер первого партнера, но выставите под этого партнера бронь. А вот во второго это будет реинвестное место. И прежде чем поставить сюда партнера, позвоните своему спонсору, и спонсор поставит. Вам реинвест именно вот ваше, ваше плечо. А под второго поставьте бронь третьему партнеру. А у первого это будет реинвестное место и вы выставляете реинвест именно в его плечо и получаете 3 700 на баланс для вывода. А за 300 рублей у вас идет активация площадки Клевер где вы будете получать пассивный доход на три уровня в глубину. И а вот четвертый партнер и пятый партнер, они дают вам двойную выгоду. А в чем выгода двойная? Первое – это то, что вы переходите за 8 тысяч во второй блок, и плюс они закрывают вам ваше реинвестное место. А под четвертого вы ставите бронь шестому, а у четвертого это будет реинвестное место, и вы уже получите не 3 700, а уже 3 800 у вас уже идет пассивный доход по клевермини. По клевер вы перешли во второй блок а, за 8000, за вами идут ваши партнеры, ваши реинвесты, реинвесты ваших партнеров, и все это у нас по а, одному и тому же, а, как говорят, сценарию, вы Ничего не меняется. Маркетинг одинаков и полностью движение идет одинаковое везде. Вы на, каждой, на каждом столе точно так же выставляете бронь своему второму партнеру «Реинвест». Выставляется он именно сюда, в ваше плечо. А вот третий партнер, когда приходит, а у первого это реинвестное место, и вы получаете 1000 рублей на баланс для вывода. А вот за 3000 идет активация площадки Клевер. А четвертый и пятый партнер дают вам выгоду двойную. Они дают вам переход на площадку Golden Ring за 20 тысяч. и плюс у вас закрывается ваше плечо реинвестное, а вот под четвертого поставьте шестого, у четвертого будет это реинвестное место, и вы уже получите не тысячу, а две тысячи, а это тоже деньги, две на баланс для вывода. А вот так вы перешли на площадку Golden Ring. Golden Ring вы перешли за 20 тысяч. Здесь такой же маркетинг, как и на площадке Golden Ring Мини. Единственное, что здесь всего две рабочих стола, как и на Golden Ring Мини, а вот третий стол это полностью стол, ваша, ваша зарплата. И за вами идут с Golden Ring Мини все ваши партнеры. Первый партнер приходит, а второму выставляете, когда ставите, звоните спонсору, и он выставит вам реинвест именно в ваш, в ваш стол. А вот под второго поставили третьему бронь, а у первого это будет его реинвест. Выставили ему в его плечо и получили 20 тысяч на баланс для вывода. А Четвертый и пятый партнер, это дают вам, как я говорила, двойную выгоду. Переход во второй блок и плюс закрывают реинвестное место. А под четвертого поставьте а, шестого, а у четвертого реинвестное. И вы опять получили 20 тысяч на баланс для вывода а, еще... Я считаю, что это шикарно с одного всего лишь одного стола получить 40 тысяч на баланс для вывода. Это прекрасно, ребята. Нет нигде в интернете такого маркетинга, как у нас. Все здесь идет, вы идут за вами, все ваши партнеры. Все ваши а, реинвесты, реинвесты ваших партнеров, а нужно просто дружить со спонсором, со своим, и спонсор вам всегда поможет выставить бронь. И вот у первого это реинвесты идет, и вы опять получили 20 тысяч, а 20 тысяч приплюсовывается к четвертому и к пятому партнеру, и у вас за 100 тысяч идет, а, а, открывается Третий блок – это уже полностью вся ваша зарплата. А здесь поставьте, шестому шестом выставите бронь, у четвертого это будет реинвестная. И опять получили 20 тысяч на баланс для вывода. А пока приходят партнеры на третий стол, а у них уже на балансе под 60, по 80, у кого по 100, 120 тысяч уже на балансе для вывода. Открылся у вас первый стол, третий стол, и приходит к вам первый партнер. Второй партнер выставляет бронь, по спонсора, выставляется реинвест. А по, по второго поставьте третьего, а у первого будет это реинвест известное место, и вы получаете 80 тысяч на баланс для вывода, а 20 тысяч делится 10 клонов на площадку World Money, 1 клон за 5 тысяч на площадку World Money, и 50 клонов летят на площадку PDE. Вот он, ваш пассивный доход по площадке World Money и по площадке PDA. А Что я говорила, не надо их активировать отдельно. А здесь у вас четвертый э, партнер приходит, а у вас 100 тысяч на баланс для вывода. И пятый партнер приходит, и у вас опять 100 тысяч на баланс для вывода. А у вас э, есть еще реинвестное место, а сюда выставили шестого, а в четвертого реинвеста, и опять 100 тысяч получили. И это будет постоянно же у вас реинвесты идут, Идут, идут, и вы будете постоянно получать 80, 100, 100, 80, 100, 100. 100. Я считаю, что это очень хороший, шикарный доход. И эту площадку, он доход у нас здесь на этой площадке, да и вообще на всех наших площадках у нас доход, ну, ничем не ограничен. Я считаю, что это самый лучший заработок в интернете, самый лучший источник дохода в интернете. Просто нужно разобраться в маркетинге. И я... Просто увидела, помогаю некоторым партнерам, даже не с нашей структуры, и увидела, что партнеры ставят, ребята, не ставьте колбасу ниже, ниже и ниже, просто делайте переходы со второго в третий, с первого во второй, со второго в третий, не надо делать вареную колбасу и расширять юбку сюда, Получили две выплаты с одного стола, и все, хватит, не надо подставлять. Вы э, просто сделайте, расширите юбку, и просто потом у вас все остановится. Поэтому прислушивайтесь тому, что мы говорим вам. Не делайте, не расширяйте юбки. Я хочу еще вам, ребята, Показать вот сегодня, может, не все видели, что есть у нас вот такая площадка, ну мы всегда говорим, что есть такая площадка клевер. Клевер, который здесь можно входить на эту площадку, ее можно отдельно активировать. Те люди, которые любят очень получать реферальные вознаграждение, а у меня вот, как я уже в начале вебинара сказала, что несколько человек у меня постоянно пишут, а есть у вас, а есть, да, у нас есть реферальное вознаграждение именно вот на этой площадке, на Клевер и на Клевер Мини. А ее можно активировать. Вход на эту площадку составляет 3000, и здесь всего на этой площадке три уровня. Это первый уровень, вот он, это второй уровень, это 3, 9 и 27 партнеров. Больше у нас нет, нет, как вот в других проектах, пишут на сайте там всего лишь там 6 уровней, а когда начинается, начинаешь работать, а там оказывается 18 уровней. Нет, ребята, у нас только 3 уровня. И вот именно по этим трем уровням у нас есть реферальное вознаграждение. Я вам сейчас просто покажу, расскажу как идут у нас эти реферальные вознаграждения. Как можно здесь быстро и очень хорошо заработать тоже деньги. Посмотрите, это здесь вот с этих двух лепестков мы зарабатываем 187 тысяч 500 рублей. Это тоже хорошие очень деньги. Здесь, значит, с первого партнера, с партнеров первого, Уровне вот с этих трех партнеров вы получаете реферальное вознаграждение за уровень 500 рублей и плюс, вернее, за уровень 500 рублей и 500 рублей реферальное вознаграждение. А вот за партнера второго уровня тоже 500 рублей. И плюс вы получаете 500 рублей реферальное вознаграждение. А вы где-нибудь видели в проектах, чтобы... Где-то было в каком-то проекте реферальное вознаграждение 500 рублей. Я, например, не видела, но работая уже более 10 лет... Я не видела ни в одном проекте, чтобы было реферальное вознаграждение 500 рублей. Да, есть реферальные, а где 100 рублей, где 50, где 25, где 75, но чтобы 500 рублей, такого не было. А вот с партнеров третьего уровня, вот с этих 30, вы получаете 250 за уровень и получаете 250 рублей реферальное вознаграждение. И со всех этих партнеров третьего уровня у нас идет отчисление 500 рублей на переход в накопительный, у вас будет в накоплении, на переход именно на второй лепесток клевера. Это 13 500 рублей. Умножьте вот эти, умножьте эти 30, 27 Умножьте на 500, на 500 и получится у вас 13500 рублей. Вы закрыли этот лепесток, а за вами вместе идут сюда эти партнеры. А также перешли Первый, за партнеров первого уровня вы получаете 2000, а за реферальное вознаграждение половиной. За партнера второго уровня вы получаете 2000 и плюс реферальное вознаграждение 2,5. За партнера третьего уровня вы получаете 1500 и 2,5 реферальные вознаграждение. Вы представляете, реферальное вознаграждение 2,5. Это очень круто. И, и также отчисляется с каждого партнера третьего уровня, отчисляется 500 рублей на реинвест именно вот этого вот второго лепестка. Я считаю, что это очень хорошая площадка. тех, которые еще ну, любят не активировались и любят получать реферальные вознаграждения, ребята, вот для вас шикарная площадка, великолепная. А вот еще я хочу вам показать, как можно быстро закрыть именно вот эту площадку. А нам ее можно закрыть всего лишь шестью партнерами, которые у вас придут и активируют, как вот мы заходили, четырьмя аккаунтами. Если вы заходите, это всего лишь нужно пригласить шесть партнеров, которые а именно мы вот заходили на старте, мы заходили именно четырьмя аккаунтами. И быстро шестью партнерами закрывали именно этот лепесток и переходили сюда на этот лепесток. Здесь, если вы активируете сразу, заходите четырьмя аккаунтами, то вам за один аккаунт, Сразу же на баланс для вывода возвращаются деньги, и того вам обходится ваше место намного, если вы заходите, например, это 12 тысяч, да, четырьмя аккаунтами, вот и смотрите, 3 тысячи вам сразу же возвращается обратно на баланс для вывода. Ну, я считаю, что это очень хорошая площадка. Рассмотрите те, которые а, любят реферальное вознаграждение, посмотрите именно это. Есть для тех, у кого есть в кармане всего лишь 300 рублей. 300 рублей можно научиться на этой площадке, великолепно а, научиться приглашать. А это так. Точно так же маркетинг у нас одинаковый. А здесь 3, а здесь 9 и... 36. Я считаю, что на 300 рублей приглашать можно. Можно без всяких проблем и получать, получать за партнеров первого уровня 50 рублей, реферальные 50 рублей, за партнеров второго уровня 50, реферальные 50, за партнера третьего уровня 25 и за реферальные за партнера третьего уровня получает 25 рублей. С каждого партнера отчисляется у нас, с партнеров третьего уровня отчисляется 500 рублей на переход именно во второй, на второй лепесточек. Этот лепесточек у нас уже, если у вас закрылся этот лепесточек, активируется автоматом. И здесь уже идут те партнеры, которые работают, и они вместе все переходят к вам. Как только закрылся у партнера этот лепесток, он приходит к вам, становится. И вы получаете за первый уровень, если стал на партнер на первый уровень, получаете 200 рублей и 250 реферальное вознаграждение. За партнера второго уровня получаете 200 рублей и реферальное 250. За партнера третьего уровня, 150 и 250 реферальные. И зарабатываете на этом лепесточке 18 750. Это тоже хорошие деньги. А 50 рублей с каждого партнера у нас третьего уровня. Именно вот с этих партнеров у нас идет отчисление по 50 рублей на реинвест именно этого клевер мини этого лепестка. Но я считаю, что это тоже очень хороший, шикарный доход. Если вы пришли только что в интернет, еще не научились приглашать, а здесь можно быстро научиться на 300 рублей, научиться приглашая, приглашать как партнеру, выучить маркетинг, и приводить на вебинары. И э, заработать на этой площадке можно на активацию площадки Golden Ring. Поэтому рассмотрите этот вариант.